Т канатная дорога у нас таких четыре будет это самая простая самая полон не ставьте здесь на пути, где люди с полетом Они пронумерованные опоры? Пронумерованные опоры, да? Опоры пронумерованные, да есть. Ну что, готовы, девчонки? Ну что, вот мы на канатной дороге, сначала мы ехали на той, которая там однушка, вот она внизу, а теперь мы едем вверх, второй уровень. второй уровень, она такая высокая, высоко, едем уже парами, это конечно красота, безусловно. не над джунглями конечно внизу борщевики, но зато по сторонам, если не смотреть прям под ноги, то по сторонам просто красота, такие горы. И мы на высоте на приличной сами едем от земли. Ну, это вот интересно. То есть не ползем прямо от пуза. Ну как вам? Какое все беленькое, симпатичное. Булки, да. <музыка> Смотри, <связи> видел? Шина, это там это там Кто оделся, вот она нашей точечка, посмотрим. Нам нужно к высоте привыкнуть. Я уже все доел Товарищ Путин, следи за нами Как говорится, большой брат следит за тобой Даже здесь, как оказалось А так вот вообще прекрасно Сзади горы Маунтин Мы уже все поели Но в таком кафе Находиться, это просто Сказка какая-то Красотища какая! Вот это классный фуникулер-то. Прям как какие-то горки русские. Или американские. Тебе нравится? Шесть.